так сегодня у нас опять детское видео распакуем журнал майнкрафт первый номер в этом году кстати он появился уже в печати Точнее, ну на почте можно вы заказать подписаться на него. По не говори пометил видео как детское поэтому никаких комментариев вы не сможете написать и как ни странно в правилах ютуба уведомление должно приходить я в принципе хотел чтобы уведомление об этом видео не приходило подписчикам но оно почему-то все равно приходит сейчас распаковываем рунал такая у нас обложка что мы здесь видим зомби крипер подземелье как выжить в пещере итак вот такие у нас наклейки «Крипер, Алекс. Это в курица, курица, ну петух. Это курица. А это что? Поведение? Это нет, это, не а, это газ. Курица. Газки. Не дую, только она редко. Так, комикс Итак, открываем на первой странице у нас. Самоделка. О, скелет можете сделать. Замечательная самоделка. Стоп, корс, но... так, руководство для путника. Ну, это... Описание, то что там внутри мы видим Курс на углубление О чем это? Мобы убираются по ночам Ух, как страшно Ну ладно, это... это что, это комикс, наверное, да? Нет, это Подземное строительство Тут что сделать? Перед тем, как закопаться под землю а, короче, тут все посвящено подземелью. Вот, как строить подземелье, против кого-то там бороться, я понял, да? Да. да. Все посвящено подземелью. Спальня тут. Короче, Синдончик. я понимаю, тут полезные советы, кто хочет жить под землей. Хотите жить под землей? <связывая> Добыча курятины, фирмы для. Это все под землей и куратин. А мы это История. Искра Вон. стреляет из лука, искра это кто? Искра, это вот а, она. тоже у вас живет в Майнкрафте? Нет, это просто фильм. А, это, это, ну, типа комиксы, что ли? Это? Ага, тут еще нет, есть. Ну, это комикс, довольно длинный. ты ответил. Потом посмотришь. Вот Какой В том, что у нас жизнь под землей. Постройка бункера. Ну, это все вот посвящено подземелью. Сколько а я, я понял. Ой, какая красивая подземная база. ферма для выращивания растений. Портал. Там даже фирма есть. А это что вот здесь? Это портал. А вот агарит? А, тут же все под... указано. Портал, нижний мир, спальня. Вот это что? Ферма. Подземная фирма даже есть. Неплохо они устроились. Портал нижний мир. Так, как строить? За два часа можно построить вот это все. Неплохо. Так, твой Майнкрафт. Вот это что? Скины кто это вот А, вот. это скины такие, да? Прикольно. Это через крат тут рассказывает. Ладно. оформить подписку. Нет, искра. вот как я и говорил. Появилось, можно оформить подписку на официальное здание. У нас уже такое было. Это декабрьский номер. У нас такое не было и такого не было. Да, не повезло. О! Это, как называется это вот это, сам себе голова? Ну вот то, что вешают на стену. Короче. Не знаю. Но... Ну, короче, это отклеить. можно отсюда отклеить? отклеить и повесить на стену. как? Да, типа нет, я не помню, как это называется. Он ищет Ого! какая красивая. Динамит. динамит опасен, но может приносить пользу. Главное внимательность. Монти расскажет о правилах безопасности. Короче, Монти здесь рассказывает все про мак... про динамит. А вот оно все про динамит написано. Зачитывать мы это не будем, кому интересно может и за посмотреть. Это можно. Ты в моря, слишком много есть. Если погрузиться в кубический мир чуть-чуть Реальный мир ничего немного меняется. Проверь себе, слишком ты сильно, не слишком ли ты сильно шел в игру? Короче, здесь какой-то тест. На то, как погрузился, насколько сильно ребенок погрузился в игру. Ну, может, не ребенок. О, тут даже вот, плюски питомца. Адский портал. Кулаком его. это. Друзья, не за руку, что ли, делать? Предный поклонник. Ты покупаешь все выпуски журнала про Майнкрафт и бережные хранишь. А вы бережные храните? Mm -hmm. Если mm -hmm. тебе повезет прескоп, ты можешь копать вход в подземелье. Там полно сокровищ, но есть и монстры вот такие страшные-страшные. Совет эксперта, кстати. А это, это, это эксперт. Тут советы интересные даются. О, драка. Замшелый булыжник. Медведь и это делают... Это медведь, это забыл, как Кто? Медведь, Это медведь, как... медведь Как выжить под землей Это еще советы, короче, это две страницы советов экспертов Там совет эксперта дает Как, ее леса зовут или кто? Тут написано, как ее зовут Скаути, это Скаути ну как, тут полезные советы? Да. То, как посадить спаутера в клетку? Это спаутер дает советы в клетке сидит. Да, спаутер. Он, он спаунит всяких. Ну, Подожди, спаутер. Если Кто его такой спаутер? Снимает, тогда он не будет спаунуть. Подожди, а это скаути, А это спауните. Спаунер. Ну, я путаюсь в ваших этих терминах. Почему он горит? Это не горит. Он это горит, Просто да. свет. Бирка. Седло. Железная конская броня. Бирка то смешит. Механическая дверь. Любой подземной базы обязательно есть красной горника. Ну вот. Прогулка с друзьями. Тут вода тут, вот. Это под землей такое? Наверное. Канализация, наверное, да? Нет, не Строю механическую дверь. О, это мне пригодится. Зачем? Это же под подземлюсь. Ты будешь подземный себе строить? Что да, я... За 60 минут можно построить. 64. Да. Ага. Вот. И сушитель. А чё, что он сушит? Он не сушит. Здоровье придает. Или только надо брать здоровье? У него где-то 150 звезд. можно выиграть. Звезда нижнего мира. Даже такое есть. А по репчузи. Очень сложно победить. Кого? И сушителя? Угу. Что он тебя воду, отбир... воду отбирает? Нет. Что он делает? Он бомбы не Офигеть Ага, вот тут написано Советы по бою от, от медведя А кто такой медведь? Я имею в виду в игре Настоящий медведь? И ну, вот медведь. А, медведь а в чем? В этом журнале? Да, медведь. Имея терпение, не нападай на осушителя сразу А отойди подальше После призыва осушитель вызовет мощный взрыв И Только тогда станет уязвим для атак Бойся черепов Боишься черепов? Вот где-то видео было там Черепов... Черепа валялись. Да, да, да. Самолечение. Вас в игре может заниматься самолечением. Угу. Смотри, его можно создать. из сушителя. А мы его создавали. Ну, да. а что, видео это не сняли. Вот смотри, тут советы, как создать его. А вы уже знаете, как создать. Вы могли бы его и создать. Такая тавтология, конечно. Ну, Все знают, как его создать. Я не знаю, например. Смотри, тут помимо алмазного меча из очарованного лука, не лишний будет одеться в алмазные доспехи. Вот чудовищных атак и сушителя Нет лучше защиты. Ой, как. О, задело. Это что? Вызов. За драка, да. Смотри, хорошо ли ты знаешь Майнкрафт? Да, да. Тут тоже какой-то тест. Сколько очков здоровья у... Кадавра на нормальной сложности. Знаешь? Нет. Ну, вот. Вопрос девятый. Какой вкусный предмет получится из этих ингредиентов? А, я знаю. Это mm -hmm. Как прям как гриб утери Там, правда, такие сок был. Это что за блок? Это, это, это. Да. А это Сколько очков опыта ты получишь за убийство лошади скелета? не okay. Почему? А лошадь скелет Это как Гарри Путер, там тоже какая-то лошадь была. А, она уже больше других. скелет Скелетосужитель после гибели может выронить меч. Какой? Из железный, железный. железный, Ага, вот тут. Скелет-осужитель. Да, железный. Вы все знаете? Посмотрите, угу. а ночные опасности. Супер плоское выживание. Тут задания какие-то. А, это бросить. Нет, это это ну что можно сделать? Понятно. Страшную тайну. У Монти не получилось ответить на... Даже у Монти не получилось ответить на все вопросы. Итак. Ого, подожди, стой, стой, стой. Так, вот книги. У нас какая-то была такая. Красный камень, да? У нас есть такая Нет, книги? у нас другая, по-другому выглядит. Исследователи что-то, для исследователи. Ну как, четкий журнал? Да. Вот такой журнал у нас был сегодня на обзоре. И это к себе на, кровать. на кровать? А у вас другие про деревню-то журнал еще? Там много жителей. Кстати, в прошлом номере про деревню. Там на клейках не все деревенские жители. Там намного больше. Ну вот мы прощаемся. Приятно было просмотра. Увидимся.